Мы хотим вам показать исторические кадры которые послужат новые абсолютно новой вехой в истории всего человечества и это не является преувеличением потому что вы сами можете убедиться насколько во франции деградировала судебная власть но я повторяю что во франции потенциал для того чтобы судебная власть действительно возродилась гораздо выше, чем в мафиозной России. Потому что если в мафиозной России быдло никак не влияет на положение дел, то во Франции свободные граждане готовы выйти на улицу и отстаивать свои права. Честно говоря, я категорически против, каких-либо выступлений и демонстраций на улицах. Потому что я за то, чтобы все вопросы решались цивилизованным путем в судах. Суды именно для этого и предназначены. Так вот, мы можем убедиться в том, что мы видим, как судья, злоупотребляя правом, предоставляла неполную и заведомо ложную информацию о праве гражданина осуществлять видеозапись в суде. В обосновании своих доводов она ссылается на закон 1881 года, касающийся средств массовой информации. Но закон 1881 года не имел никакого представления, когда принимался этот закон, о том, что будут такие технические средства, которые позволят фиксировать ход судебного процесса с помощью вот таких средств. Мало того, при принятии закона в 1881 году не действовали нормы международного права, касающиеся противодействия коррупции. Когда не было таких четких и ясных понятий, как публичные и частные правоотношения, и вот это четкое разделение, четкое, главное четкое разделение между публичными и частными правоотношениями, которые регулируются совершенно разными нормами права. Если при осуществлении частных правоотношений там необходимо спрашивать разрешение на о осуществлении видеозаписи. И опять-таки, если осуществляется противоправное поведение, то разрешение преступника, можно ли фиксировать его преступные действия, не требуется. Что касается публичных правоотношений, то законодательство о противодействии коррупции, оно обязывает действовать органы власти в публичных, прозрачных, транспарентных процедурах. Поэтому Запрет на осуществление видеозаписи был явно незаконным, и все остальные угрозы тоже. 13 ноября, 13 часов 55 минут. Ожидаю в судебном заседании начала процесса. Ответчик CCAS, центр Дуржонс. Лишение меня права бесплатно прошивать. Как просителю политического убежища, не имеющего дохода, по незаконному лишению меня пособия жилья, организации УФИ на основании произвола. Вы сказали, что Ваша честь, я заявляю вам ответ. Alors, Он реквизицион. На основании фальсификации вами решения судебного по прошлому моему досье. Второе основание – запрет видеофиксации с целью фальсификации судебного решения. De de, de droits, euh, de в настоящем судебном заседании я просил. В настоящем судебном заседании я просил до uh, судебного uh, заседания uh, рассмотреть uh, заявление uh, о видеофиксации. Uh, Для какой uh, цели? Uh, потому что вы не уважаете, uh, uh, вы не уважаете uh, Я уважаю uh, суд. Это ложь. Я И заявляю вы ей вы отвод вы за вы недоверие. Said, uh, она опять цитировала судебное решение. Vous, non, я веду себя в крайней степени порядочно и сдержанно. Что пожалуйста. вы делаете тогда? Я сюда пришел для того, чтобы vous получить, получить законное судебное решение. Я сюда пришел для того, приводить, что я, я сейчас сказал. Venu, смотрите на я сюда пришел для того, чтобы получить судебное решение, основанное на законе. Но не на основании фальсификации ложных обвинений, mais ложных фактов. До fals... de... судебного заседания я просил судью du... рассмотреть заявление о видеофиксации. Между фразами я прошу делать большие перерывы для того, чтобы переводчик успел перевести мне и вам. Vous, vous vous... Сейчас, подождите, я должна, réponse, перевести ça, то, что она... я должна перевести то, что она вам говорит. Да, конечно. Артик 38 de la loi de 1881. Uh, 30, 38, статьi, uh, 1882 года, 1881 года, Самого начала судебного заседания административного. Всякие аппараты, которые дают право регистрировать или uh, записывать, uh, все запрещены. Я uh, yeah, возражение свое озвучу. Appareil, президент имеет право конфисковать uh, все ваши аппараты, которые uh, снимают или регистрируют. Вы поняли? Я указываю, что эта норма относится к, к средствам массовой информации, кем я не являюсь. Я являюсь физическим лицом и регистрирую и осуществляю сбор видео-доказательства для предоставления в кассационную инстанцию. Это закон Франции. Закон Франции и международное право в статье 3 Европейской конвенции гласит, о том, что я имею право собирать доказательства по своему делу, также кассационные инстанции в Париже на решение вашего коллеги Фредерик Паскаль указал, что я имею право... Alors, il a fait la demande auprès de la de à Paris et on lui a dit qu'il avait le droit... Я имею право собирать видео доказательства по моему досье то и предоставлять фильмы. им в конституционную инстанцию. Она говорит, вы не умеете читать, потому что у нее есть решение суда. И решение, то, что она вам говорит, что вы не имеете права снимать. Решение суда конституционной инстанции по фальсифицированному решению вашего коллеги Фредерик Паскаль указала что de de закон разрешает мне ли, вести видеодоказательства uh, la décision de la cour de cassation dit qu'il qu a le droit de, de filmer uh, et pas sur la base dit pas ça du tout. Поэтому э, вы надо, чтобы вы перевели для себя решение, потому что решение это не это говорит. Давайте мы говорит, сейчас это сделаем. Я не владею это. французским языком, прям сейчас хочу, чтобы вы Но, мне его перевели. Французский, французский, de lire, это то, что мы сейчас вам читали. Здесь нет законных оснований запрета видео, сбора видеодоказательств. В том, вы что вы озвучили. имя, фамилия умеете читать? Имя, фамилия умею. Oui. Идите, подойдите, c est c est просмотрите. Что? Я могу листочек сюда? взять voilà. на стойку? Décision, Это ваше решение сюда. По какому досье? С какой досье? Это решение 29 октября 2019, мне нужно открыть мой личный кабинет, сюда, я, я понял. Это решение voilà. сюда, Donc, 29 и я буду вам переводить здесь, пожалуйста. Вот Сказал, что... of article will be euros. И э, все нарушения этих прав, вы имеете право, на, вам могут заштрафовать за 4500 евро. Каких правил? И, и, э, и, и суд может конфисковать все ваши аппараты, если вы будете снимать э, или регистрировать все, что будет происходить сюда, в суде. Et donc la Cour de cassation, ça c'était la citation du texte, hein? et le Conseil d'État, pas la Cour de cassation, le Conseil d'État qui l'a saisi, lui, dit, et, euh, que, vous, euh, vous avez dit que, que contrairement aux allégations de M. Ziabitsev, en interdisant oui. l'enregistrement des audiences, l'article 38 qu'on vient de citer n'a pas pour objet ni pour effet d'empêcher qu'il assure sa défense скационный суд говорит что несмотря на то что вы э, пожаловали что вы хотите зарегистрировать все что все что происходит в суде э, кос он суд говорит что несмотря на артикул 38 то что она сейчас вам прочитала это не дает вам права, чтобы вы э, снимали и что для, для я вашего... заблаговременно до судебного заседания письменно подал заявление о регистрации о сборе Подождите, видео доказа закончить эта статья тоже говорит, что вы имеете, то есть uh, закон остается uh, действительным, тоже uh, по сравнению с законом номер 6 Национального uh, суда Франции. О Это Это если это не то, то не моя вина. Это то, что вы сказали, если вы не знаете, что вы говорите? Я, я не его... знаю, о чем она имеет в виду. Elle Пускай elle озвучит. Vous... что за закон? So vous... Статья 6. Статья la... 6. Uh... 6 это право на то, что вы имеете обжаловать. Nous, si, si veut, И если хотите, чтобы она вам напомнила, она сейчас напомнит. Я прошу сейчас огласить мое письменное заявление на мое право. Видео сбора видеодоказательств по моему делу. <реку> я его подал заблаговременно С до начала судебного заседания для того, чтобы его рассмотрели It's до начала процесса. Она вам уже дала ответ, это so, нет. То есть сейчас уже будем начинать действовать. Сейчас я прошу или вы сейчас соглашаетесь, чтобы не, снимались, э, не снимали, и мы продолжим судебное заседание нормально. И, и надо будет, чтобы вы сняли yeah. наши наушники. Si она говорит, я не знаю, вы видели или нет, но в зале ни у кого нету наушников. Uh, наушники не мешают процессу. Мне uh, you know, you know? uh, это мешает. Ей hey это мешает. Uh, uh, я, считала, я заявляю что... отвод. Oh судье за недоверие. Что вы слушаете, она вас спрашивает. ничего не слушаю. Ничего. Тогда снимайте, если вы ничего не слушаете. Они не мешают процессу. Это... Я прошу суд Это... подчиниться закону Это... и рассмотреть мы отвод слушаем, ей за недоверие и фальсификацию то судебного то решения. И он делает репутацию, которую мы должны сделать. Надо, чтобы вы это все отвод сделали в письменном виде, потому что надо будет, как вы сделали для Паскала тоже. Я это сейчас прямо этим займусь, сделаю теперь... Потому что это все если я не доверяю суду, то нет смысла начинать судебное если разбирательство. Вы не с этой целью сделайте перерыв. Для того, чтобы я письма вам подал в Телерекюр. Надо было сделать до начала заседания суда. До начала до сегодняшней даты я не знал, что этот судья придет в судебное заседание. Я подал письменно требование не передавать данное досье Фредерику Паскаль, потому что он фальсифицировал судебное решение. Но я не подозревал, что, Федерик что, Федерик что Федерик сама <Fassar> месье президент возьмет мое досье, хотя я в прошлом заседании заявил отвод. Vous, и мадам президент в прошлом судебном заседании фальсифицировала решение, не указала, что я и заявлял отвод. И uh, prise, pas, mis, uh, <сؤال> <сؤال> я <сؤال> подозреваю, <сؤال> что сейчас, если я не буду регистрировать <сؤال> на, <сؤال> на <сؤال> видео, она аналогичным образом не напишет. В судебном решении, что я и заявлял отвод. Отвод только надо сделать в письменном виде. В письменном виде это административно суд и кодекс административного суда, что говорит надо сделать письменно и до начала заседания суда. Я прямо сейчас это сделаю. Нет, потому что заседание суда уже началось, уже поздно. Надо Не было... объявляли о начале судебного заседания, потому что до судебного заседания я требовал рассмотреть заявление о видео сборе видеодоказательств. Вы не объявляли о начале судебного заседания. Она ah, вам ответить. ответила, и euh, заседание суда уже было прочитано и открыто. Вы не объявляли о на начале судебного non. заседания. Я сидел и слушал специально этот момент, потому что до начала судебного заседания я должен был получить ответ на введение видеорегистрации. И должен был получить ответ на введение видеорегистрации. И должен был получить ответ на введение видеорегистрации. И должен был получить ответ на введение видеорегистрации. И должен И должен был получить ответ на введение видеорегистрации. И должен был получить ответ на И должен был получить ответ на введение видеорегистрации. И если вы будете продолжать снимать, если вы уже начали снимать, заседание суда просто прекратят и никакого действия не будет заседание суда. Я требую судью подчиниться закону, прекратить надо, судебное заседание для того, что, потому что я заявила отвод на этом основании. А, а, кроме того, что вы должны будете написать, если у вас что-то, что вы хотите сказать, по какому вопросу написать? Да. Записка судьи? Да, записка судьи вы хотите? Я готов написать записку судье, где И я укажу важные основания, без которых невозможно no, начать судебное заседание. Is. Сейчас, данный О, момент, в данный момент добавки в то, что вы написали, вы хотите что-то добавить или нет? Да, конечно, хочу oui. судье, которому я доверяю, но это не вы. Uh, вы sure, судья, которому uh, я не доверяю. Vous vous oh, это это или ничего? Нет, не это. Много чего. Я готов это сейчас огласить. Donc, no. uh, значит, у вас нечего, вам нечего говорить? Нет, нет. есть. Si, que, bah, сейчас надо, чтобы вы сказали, если у вас есть что-то, что вы говорите, хотите сказать. Uh, uh, высказывать это судье, которому я не доверяю заявил отвод? Вы занесете в судебное решение то, что я вам заявил отвод? Если хотят вы занесете? Кто? Вы занесете в судебное решение мое требование о заявлении отвода вам? Дезолет, мадам. Она вам дала слово, вы сказали, что вы ей не доверяете и не хотите ответить, так что. Нет, я хочу ответить суде, которым я доверяю. Я прошу вас занести судебное решение. Подождите не одновременно, пожалуйста. Потому что сейчас вам слова нету. Подождите, сейчас она будет говорить, и после этого вы попросите. Кто это, мадам? Это ваш защитник. Это мой адвокат? Это адвокат административного суда, а не вам. Он мне помогает? Нет, он против меня выступает. да, он против меня, против вас. Это адвокат СССР? Это представитель СССР. А, окей, я же понял. Вы будете в судебное решение заносить мое заявление о а заявлении вам отвода, за, за недоверие и фальсификацию судебного решения. Да, uh, oui, конечно, vais это, vais все это все будет. Тогда я продолжу основания закона. Сейчас уже судебное состояние закончилось, так что ответ будет завтра. А сейчас я прошу огласить ваше решение. Сейчас уже поздно, заседание закончилось. Сейчас переведите, я прошу сейчас вам озвучить ваше решение. Вы на телерекур получите ее. Сейчас вы уже приняли решение. Чтобы принять решение, с кем вы должны посоветоваться? Ей, переведите, мои слова хрости. И спрашиваю, с кем вы будете встречаться, решение. А un почему сейчас она не принимает решение в открытом судебном заседании? Давайте сказала, с вами напишем что... сейчас записку. Меня не надо снимать, пожалуйста. Хорошо. Это мой Нет, это... Спасибо вам. Это реальные исторические кадры, потому что теперь все во Франции будут иметь представление о том, что при э, осуществлении публичных правоотношений, введение видеозаписи является обязательным. То, чего не было до этого. Во Франции невозможно прийти в органы власти э, с диктофоном, с э, аппаратуры, но ну, а теперь они уже у нас знают, что они обязаны подчиняться законодательству о противодействии коррупции. И мы всего лишь требуем от органов власти, чтобы они подчинялись законодательству о противодействии коррупции. Также мы видим, что в суд было подано ходатайство, в котором были приведены все нормы права, которым обязана была подчиняться председательствующая в части осуществления права на ведение видеозаписи. В этом ходатайстве было все объяснено, но она не стала его рассматривать. Также председательствующая вводит в заблуждение относительно порядка заявления отвода. Отвод заявляется тогда... Когда для этого появились основания, председательствующая не хотела и этот вопрос решать. Потому что во Франции вопрос об отводе рассматривают не те судьи, которым заявлен отвод, а вышестоящие инстанции. То, чего нет в России, и в этом смысле... Российское законодательство, оно явно не соответствует нормам международного права. Я хотел бы еще добавить о том, что на самом деле, вот на самом деле мы для Франции сделали полезного гораздо больше вот тем, что мы делаем, чем многие поколения французов у которых сложилось представление о том, что только на улице можно решать вопросы. Нет, не на улицах мы должны решать вопросы с причинителями вреда. С причинителями вреда мы должны решать вопросы в суде. И любой причинитель вреда должен жертве платить за те, Страдания, которые жертва претерпела. То, о чем говорил Макрон, что он хочет сделать великую Францию, но он этого не сделает. Потому что вот при такой системе Францию сделать Великой страной невозможно. Францию можно сделать Великой страной только тогда, когда судебная система заработает как часы.